Давным-давно две расы правили землей люди и монстры. Но однажды между ними вспыхнула война. После продолжительной битвы людям удалось поддержать победу. И с помощью волшебного закрытия они заключили монстров под землю. Много лет спустя. Гора Эббетт, 2010 год. Легенды гласят, что те, кто забрались, берутся на горы, больше не возвращаются. Всем Фоксикам, Дорова, с вами Рейзи Фокси. Сегодня мы играем в игру, которая называется Undertale. Я решил записать с голосом, со своим основным. Не знаю почему. Так, просит нажать Enter. Но я пока не буду, я вам все расскажу поподробней. Вот. А давайте нажмем А F4 на весь экран у меня конная рамка дай страть А что даст это F4 не ну блин настройки Ох какие замечательные настройки Я могу конечно сделать Блин, вот эти вот дрожащие буквы, нафиг они дрожат? Становится специально, да? Типа убирай скорее. Ребята, я сейчас ослепну походу. А, нельзя. все это самое простое имя для человека извиняюсь самое простое имя для человека два, два года тому назад я играл в Вандертелл так, что делать надо я уже забыл, что делать надо если музыку будет плохо yeah. слышно, то извините приветик я Флауи, цветочек по имени Флауи. Хм, Привет, подземный, не так ли? Черт возьми, ты наверняка в растерянности. Ты должен объяснить, как тебе здесь все отшельна. Пока страна дурная мне придется сделать это. Ну что ж, приступим. Ну давай. Видишь, это сердечко, это твоя душа, благодаря ей ты живешь. Понятно, ты начинаешь с очень слабой души, но ты можешь усилить, и я повышаю свой уровень. Что такое уровень? Это уровень радости, конечно же. <плых> <плых> ты ведь хочешь повесить свой уровень радости, да? Не переживай, поделюсь своей. Свощи. А вот и она, радость совсем близко. Конечно, радость. Маленькие белые дружелюбные пульки. Приготовься, двигайся, а можно нет? Я не успел прочитать. Эй, дружище, ты их всех упустил. Ты чё? Давай пробуем ещё раз, хорошо? А нафиг тебе не пойти? Понял. Не пойти тебе нафиг? Да что, шутка, у тебя мозгов нет, беги на эти пули. я не хочу. О, господи, ты в курсе того, что здесь происходит? Не так ли? Ты же хочешь смотреть, как я страдаю? Ой-ой, умри. Вс ⁇ что ли? Это конец? Не понял. Че? О, господи, точно Дочь... казак. Что за ужасное существо мучит бедное невидное дитя? Ох, не надо бояться, малыш. Я тарея, хранительница руин. Я прохожу через это место каждый день, чтобы проверить, не упал ли кто-нибудь. Ты первый человек, попавший сюда за столь долгое время. Идем, я проведу тебя через катакомбы Сюда. Прекрасно. Как я давно слышал... Не труи над вами, наполняемый вас решимостью. УСУЗ установлено. Понятно. Как я слышал, тут две концовки. Одна хорошая, другая плохая. Добро пожаловать в твой новый дом, дитя. Позволь меня мне обучить тебя, как обращаться с руинами. Я не буду с тобой жить, иди к черту. Руины полны головоломок. Древних связей должны вариан... К древних связей должны вариантов и верных решений. Необходимо находить их, чтобы проходить из одной комнаты в другую. Пожалуйста, привыкни подмечать их. Все, кое-что посмотрим, да, все. Все работает, все нормально, все отпустите, Я все вырежу там. То, что я сейчас сделал. А я не сделал ничего. Чтобы пойти дальше, нужно опустить несколько переключателей. Ну, я просто воды не пил. Не волнуйся, я отметила для тебя те, которые необходимо опустить. Сейчас, ребят, секундочку, я воды попью, хорошо. Вы меня, надеюсь, простите, я просто хочу воды попить. Вы меня, серьезно, простите, я хочу воды попить, я просто давно не пью. А потом я чего вылезу. Блин. Вот у меня компьютер... Ну, вот я первый раз с компьютера так ч ну, за что Это, чтобы прочесть ну ладно бесконечно спустим <смех> мы наверное пойдем по пути добряка а может и геноцида не знаю но лучше добряка превосходная горжусь тобой дитя давай пойдем в следующую комнату Блин, ужить ну с коровой как-то не очень-то и хочет Ой, коровой, козой. Детям, знай, на человека живущего в подземелье могут нападать монстры, и необходимо быть готовым к подобной ситуации. Однако волноваться не стоит, процесс прост. М -м -м. Когда ты столкнемся с монстром, ты вступишь в битву. Как ты находишься в битве? Страсся завязать в дружескую беседу. не время, я пройду, чтобы уладить конфликт. Попрактикуй свой разговор с манекеном. Ах ты сказал. Нужны идеи для темы разговора. Что ж, часто. начинаю разговор простого. Как дела? Да, любимые книги. Шутки тоже могут быть полезными для этого, Чтобы расступить лед. Посушает. Я свою Не знаю. Череп. Череп идти. Она показывает забыл. Нифига не смешно. Что ж, ладно, ребят, давайте пойдем по пути геноцида. Так уж и быть. Вещи. Вещей нет. Вы победили, вы получили ноль и 0 монет. Ах! Манекины не для сражения, не для общения. Мы не ходим никого брать. Верно, пойдем же. В этой комнате есть еще одна головоломка. Интересно, сможем ли справиться с ней? Интересно, смогу ли я уйти из этого дома? Фрогет напал на вас. <смех> так. А, в смысле, верни его, я хочу добить на. А. Ну ладно, пострать. Это реально. Не против, если я вот, вот так вот. Стенку. Патру немного, хорошо. Вы не против, вы, да? Ждем, когда монстры нападут. Я, я уже это, я пойду по пути геноцида. Не все равно. Да, по голосу я. Вы будете слушать меня, как мне, лет 12, да? Лет... Десять будет, Не знаю, но мне лет 16. Честно. Так, чувак, где монстры? Долго я на твое платье буду смотреть, слушай ты. Вот и головоломка, но... Давай возьмем меня за руку. Давай возьмем меня за руку на минуту. Ах ты извращенка! Ах ты извращенка! Кажется, головки еще слишком опасны для тебя. Ах ты извращенка! Пока у тебя все хорошо получалось, дитя мое. Однако у меня есть тебе серьезная просьба. Доберись до конца комнаты своими силами. Прости меня за это. Я да, тебе не прощу. Понятно? Понятно, я тебе не прощу за это. Ой. Наполню, ну что, стоп. А, палка. Блять, обидно. Ой. Что я делаю вообще? Игра зависла? Нет. Да вроде нет. Конечно. Надо да, поставить. Ну тариэль, конечно же, не простим, да? вы поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Привет, дитя мое, не волнуйся, я не оставляла тебя. Ага, как же я была заколонной все это время. Ч ⁇ ты врёшь, а? Вот что ты врешь, мне надо врать. Спасибо, что ты веряешь мне, Тем не менее, это упражнение было весьма важно для оценки твоей самостоятельности. Я должна отойти по делам, и тебе придется подождать меня. Куда не уходи, пройдите в одиночку, опасно. Да. Да. Мне есть идея, я дам тебе мобильный телефон. Дай себе что-нибудь понадобится, просто позвони. Будь умницей, договорились? Нет. Алло, это Трий? Ты же все еще в комнате, верно? Впереди еще несколько головом, которые я должна объяснить. Было бы опасно пытаться решить их самостоятельно. Береги себя хорошо. Под веселый шорох листой вы наполняете решимостью. Давай с помощью понятно. Ква-ква-ква. Пожалуйста, ничего. У меня есть совет для тебя насчет битв с монстрами. Если действуешь особым образом и сражаюсь. Yeah. Что? Что, Что я сказал? Сражаешься uh. до момента, когда почти победил. Они могут больше не заходить, сражаться с тобой. Смысл не захочется. сразу с тобой. Пожалуйста. Просто и пощадт, чего О! Кто-то. <Свизит> <Свизит> <Свизит> Минус. О! Нет, Фроги там А зачем я контру назвал? Это брить! Ах! Только что назвал меня мама? Ой, я полагаю. Назвал меня мама Ну что ж, тогда он называй меня как хочешь Даже тварью, хорошо, да? Так, нет, пошлите вниз, может что-то там интересно. Нет, тут, тут у нас голова. А чё наверху у нас? Мяу. Какой мяу? Ты должен квакать. Да ты еще не сдох, блин! Цубович такая. А? -а, -а, -а! Все, сдохни. Какая же скотина, блин. Написано, возьмите одну конфету, взять конфету. Да. Вы взяли конфету, нажмите С, чтобы открыть меню. Control, точнее, или Альт. Ну или не, не знаю. Взять конфету. Взяли еще одну конфету. Это кость. Я знаю, я такой, Скотина такая. Возьмите еще, взять еще одну конфету, да. Ну не знаю, взять ли еще одну конфету, ну давай. Взяли еще одну, вы чувствуете себя, Да, я знаю, я всегда такое бывает. Когда что-то сделаю не такое, всегда такое бывает. Взять еще, взять еще одну. Взяли слишком много и слишком быстро. Все ты пыли в Да нет. Ладно, пойдем дальше, тонок. О, этот, эй! Просто хотела спросить, что тебе больше по душе, Корица или риски? Я не знаю. Ладно, <сосы> <сосы> <сосы> корица. Ох, понятно, больше тебе. Спасибо. А больше что? Э -э -э, простите, ребята, если я заговариваюсь, то я еще сонный. <сосы> Блин. Ну хватит уже названий. Ой, это Элитриэль, ты ненавидишь риски, да? Я знаю твои предпочтения, но будешь ли ты вратить нос, если ты обнаружишь этот нос на светлевую? Хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо за терпение. Ненавижу я тебя. Не, ну, да добрая, но... Да блин, ну хоть название у тебя. О, у тебя ведь нет ни на что аллергии, да? почему я спрашиваю И без причины просто так причин. да кто там ладно фрогет не слушайте что-то мы ему мало обнимаем а чуть под удар не ох нифига лягушка опытные две монеты, что то мало получаем. А что так делать? Да, давайте вот так вот на стеночке постоим, пошуру... Бля, пошуруру... Ну, что? Я не знаю, я себя странно чувствую. Вот еще один. Ходит и виз... Вимсон приблизились, ладно. Давай клазеи а что за дня вдох не прощу и все при а а все 5 и 4 монет ваш что там будет а как тут пройти Ты сволочь Ну блин. А. Теперь мне это все. О. Вс ⁇ сдохнул. получили три опыта и две монеты, как обычно. Да что не так, блин? Я не понимаю как тут проходить так так так вот сюда. да блин может я не так сворачиваю ну-ка давайте еще раз кто это опять фробит черт дай уже пройти в лабиринт Требовал получить две монеты. А, -а, а, блин! Ну что ж ты будешь делать-то? <сёздит> <сёздит> я думаю, я это в первый раз пройду. Да как это пройти-то, блин? Не, ну серьезно, в конце-то концов. Но это уже не смешно. Две опыты две монеты. Это очень. Это очень мало. Это очень мало. Да блин! Да не понимаю, как-то там... это проходить-то вот это вот. Давайте сейчас. А, -а, а, Блин, не туда! А нет, я помню, туда сворачивал, нет? Да нет. Две опыта и две монеты, как обычно. Тоже раз сказал. Ну что ж ты будешь делать-то? Как это пойти-то? Ну, ну, на заднем плане это красиво гляну. Размечтался наверх надо идти наконец-то я испугался блин ух ты вышел так мы это прошли Хорошо, только для тебя. Хочешь, чтобы я подвинулся дальше? Ладненько. Насчет этого. Это вообще нормально? А, ну ладно, я понял, не в ту сторону. Давай. Так, этот нам придётся толкать. Помогло. Ты что делаешь? Статься надо было. Ты заставляешь меня реально помотать, ладно? Это мне приходится помотать. Чего? Не на что? Не Не получается Не Давайте вот так вот делать. Не знаю, кто-то придет или нет. Пойдем по-прежнему, ладно. Что у нас дальше ждет? Надо было начать наверное, все делать. А нет, кто-то пришел. Тихо, полегче. Машина повысила все, -да. ладно? Давайте так дальше делать спины спины терец, да? Без пошлых. Без прошлых шуточек. Друзьяшки. Любятяшки. О, а кто там? Ругити вим Ох, нифига. А! -а, -а. прощай, прощай, Крупик, прости меня. Я тебе не прощу. Всё. 5 опыта, 4 монеты. Давайте дальше. <связать> <связать> <связать> Чего могу сказать? Мне минут 30, наверное, сейчас записываю вот эту вот серию, и... а потом дальше будем продолжать. убивать всех вот этих людей ещё. И я такой недобрежательный, блин. Не вижу монтировать. У меня 7 утра. Так рано встал, блин. Хотел записать пораньше, а фиг там. Будем теряться у стенки. Ох, нифига. Куда же застал? Да вы что, гоните, что ли? Не, ну ребят, вы в конце до концов обновления. Ой-ой-ой, там были плохие совы. Ой-ой-ой, там там плохая сова, короче. Блин, так можно сдохнуть? прощай 9, оп 9 опыта и 9 монет ладно ребят давайте наверно вне записи это так помотаюсь и продолжим наверняка ну не наверняка а продолжим давайте всем удачи всем спасибо за просмотр того что получилось я не знаю что получилось вот. а почему я не снимал на ПК потому что у меня ноутбук есть но он слабенький стал вот. Компьютера буду снимать. Купил, значит, себе наушники из микрофона, ну и все, Буду с голосом снимать. Захочу тот поставлю, который у меня был. Канал, ну и все. Поэтому вот как-то так вот. Ох, опять три штуки. Вот. Три... Всё. Лучше. Чили 9 опыта и 9 нет? так можно долго продолжать в принципе давайте я ребят все это вне записи сделаю и может будет сегодня еще один ролик буду не знаю посмотрим вообще каждый день буду делать один ролик не знаю посмотрим пусть. так что давайте ребят всем удачи всем спасибо за просмотр ставьте лайк, всем удачи всем пока